друзья, в общем, смотрите такая у нас интересная движуха по Мексу нормальная биржа, давно уже на рынке, во-первых сейчас очень хорошие у нас кажется самая низкая ставка на рынке 0.02 это уже как бы ну нифига себе на самом деле так что ребята которые любят нормально так объемы за, за сутки проводить и потом чилить месяцами, нормально так для них это подходит, короче Нормально можно, короче, наэкономить. Ладно, с этими новостями тут понятно. Все у нас, все прекрасно. Но больше всего, между здесь, понравилось то, что здесь питупишники арбитражники тоже смогут нормально себе э -э, накрутить лавехи. Как вы знаете, сейчас он, вот, после этого последнего обвала, между другими биржами, где, типа как Хобби, Бинанс, там провал жесткий был по эфиру, там арбитражники миллионерами, блин, стали просто на ровном месте. Но опять же, те, которые не упустили момент Uh, так, ладно, ну, бонусы, понятно, что здесь до 1000 долларов можно получить, там, туда-сюда, выполняя определенные, там, условия. Наторговать либо сделать какую-то сумму перевода, uh, как бы, разные задания, разные сроки, то есть, по-разному все это выполняется. Uh, ну, и, как вы видите, можно много чего еще здесь uh, интересного прокрутить, выполнить. Ну, как по мне, все равно это вроде бы бонус есть, э, мелочь, а приятно. Так, кстати, здесь точно так же можно с карты легко загнать себе сюда бабосы. Э, банковский перевод, там все что угодно. То есть, э, завел, вывел бабки, поменял, все отлично. Не только на Binance можно на укрк-карту продавать. Ладно. Э, торговля количественная, типа, да? Как у них она здесь называется? Как по мне, мне кажется, ну, это херня полная. То есть вы создаете свою какую-то торговлю определенную, да, ставите ее на автоматику, блин. Но это все равно, что равносильно вы поставили себе ставки по Мартингеллу и поставили на бота в этот в казино, которая вас просчитала, просмотрела, как вы это делаете, и просто вас, вы проснулись, и все, у вас ничего нету, бабки слиты. Не факт, что это здесь так, но тем не менее как по мне, так свои стратегии ставить на отложенные какое-то действие, чтобы либо за тебя это делал робот, потому что другая система всегда может прочитать, как по мне, это все полная херотея. Из того, что я видел здесь интересного, сейчас то, что у них а, работает, как у них это, видите, там, в трендах типа фьючерсы, а, нормальная тема, и лаунчпад. Лаунчпад вообще это то, что надо. На лаунчпад зашли, тут по-любому уже будет нормальный токен. Некоторые потом просто-напросто возьмет и так вот соскаемся. Оп, денежки собрал и до свидания. Здесь, я думаю, в принципе, должно быть все путем, все нормально. Токены, может быть, потом, конечно, не будут давать сразу же. Миллион иксов. Но, тем не менее, какие-то определенные там 10 иксов можно всегда будет получить от суммы своих инвестиций. Тем более, я думаю, сейчас после такого провала, сейчас э, эта движуха опять подзависнет, подтелепается. Как говорится, когда плохое время для крипты, э, сильные проекты как раз появляются, крепкие. Которые захватывают рынок, забирают на себя очень большую долю. Пока все остальные в панике, там кто куда бежит. В общем, такие вот дела, ребята. Как по мне, залетайте в лаунчпад И, конечно, можно по фьючерсам Сейчас по халяве поторговать И немного движуху навести блин, По арбитражу В принципе, я думаю, можно нормальные связки Подобрать и с другими биржами Чтобы оттуда перегонять сюда И отсюда туда Ну, либо там по треугольнику гонять В общем, с этим у нас нормально все Так что Давайте, хлопцы, ссылочка в описании Залетайте сюда Поторгуем Крутнем движух, потому что с последними, как говорится, моментами, новостями, как вы видите, бывают такие моменты, что на, на биржах можно нормально крутнуть бобоса. Возможно, здесь тоже что-то скоро появится интересное. Так что залетаем и готовимся. На этом у меня все. В общем, пишем комментарии. Всем удачи. Всем пока.